Друзья, грибной сезон начался. Это шампиньон. Собиралась еще вчера вам показать. Но пока добралась к нему, он уже постарел. Говорит о том, это говорит о том, что хватает влаги, хватает тепла, и вот началось. Если есть, если начали здесь, значит, в лесу, но шампиньоны обычно растут не в лесу, а на полях, они точно есть. Такая прекрасная розовая шляпка. Шампиньон, который растет в природе. Так все понятно. Намного вкуснее, ароматнее. Даже один шампиньончик я нахожу, бросаю в суп. И есть аромат шампиньона. А жареный шампиньон имеет прекрасный вкус. Вообще замечательный, ни с чем не сравнимый. Так что весенний грибной сезон начался. Друзья, кто забыл подписаться, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Кликайте на колокольчик. Ставьте лайки. До новых встреч!